Борщ занял свое почетное место в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В первый июльский день 2022 года, на внеочередном заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО, в список нематериального культурного наследия была внесена культура приготовления украинского борща. Захарова поспешила подвергнуть критике это решение. В сообщении на официальном сайте организации отмечается. Вооруженный конфликт поставил под угрозу само существование этого блюда. Люди покидают свои дома и не только не в состоянии приготовить борщ или вырастить для него овощи, но не могут собираться вместе за столом, что подрывает социальные и культурные связи. В сообщении также подчеркивается, что украинский борщ — неотъемлемая часть семейной и общественной жизни в Украине. Ему посвящены фестивали и культурные мероприятия. Еще в марте прошлого года за год до разразившейся войны Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Теперь, как подчеркнул министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Телеграм-канале, это национальное блюдо находится под охраной. Победа в войне за борщ наша. Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить, и вообще наш борщ – это проявление экстремизма и нацизма, это проявление нацизма, теперь официально украинский и официально под защитой ЮНЕСКО. Каченко заверил, что Украина с удовольствием поделится борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Добавив, впрочем, что и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское. Осенью прошлого года в украинский парламент внесли инициативу об установлении Дня украинского борща. В пояснительной записке к необычному законопроекту отмечалось, это поспособствует обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, притяжение культурной традиции. Предлагаемая дата празднования Дня борща – 2 суббота сентября. Представитель МИД России Мария Захарова Захарова раскритиковала решение ЮНЕСКО, за которым она вновь увидела националистов, ненавидящих все русское. Для того, чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое современный киевский национализм, приведу факт, хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержены все. Что следующее? Признание свинины украинским национальным продуктом. Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща в путевых записках данцикского купца Груневига 1584-1585 года следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим!